Почему некоторые ICO могут давать огромную прибыль? С вами Дмитрий Карпиловский, проект Криптонет. Давайте подумаем об этом. Многие ICO останавливаются на отметке 2 X или в 5 иксов. Так сейчас в индустрии модно называть приумножение вашего капитала в 2 раза или в 5 раз. Теперь мы все меряем иксами. Почему некоторые ICO способны дать 100 иксов, а некоторые ICO не смогут выжать и 2-3? Дело в том, что это напрямую связано с потенциалом рынка. Есть ICO, которые заточены под достаточно узкий рынок, и на этом рынке не могут достичь гигантских размеров. Более того, некоторые бизнесы требуют в принципе высокой инвестиционной нагрузки, высокотребовательной капитализации. Такое ICO в принципе не способно сильно масштабироваться. Представьте себе, что вы строите завод. Если вы достроите еще один цех, вы не увеличите производительность завода в 100 раз, вы увеличите производительность завода лишь немного. Если у вас было три цеха, то постройка четвертого, как правило, не катапультирует вас, не удвоит ваш потенциал и не увеличит его в 10 раз. Но есть другие бизнесы, которые не требовательны к капиталу и при этом имеют неограниченный рынок. Обычно такие бизнесы связаны с платформами. Это специальные, обычно софтовые решения, какие-то сложные айтишные решения, сложные блокчейновые решения, которые могут использоваться другими компаниями для построения инновационных продуктов, товаров, услуг и так далее. В чем особенность платформенности? В том, что строят платформу по сути тысячи компаний по всему миру. Если платформа дала бизнесу удобный инструментарий для построения своих решений на основе платформы, то каждый из этих бизнесов, создав свое решение, пиарит его сам рекламирует его сам, пользователи привлекают сам, и таким образом бизнес не сконцентрирован на проедании одного централизованного бюджета на свое развитие, а бизнес, по сути, датируется тысячами заинтересованных компаний по всему миру. Поэтому платформы растут настолько быстро, поэтому Icon мог вырасти в 20-30 в раз, поэтому Ethereum мог вырасти в тысячи раз, поэтому NXT смог вырасти в 100 раз, тысяч раз. Вдумайтесь в эту цифру, 1000 долларов, инвестированных в NXT в тринадцатом году, в семнадцатом 18 могла принести вам 100 миллионов долларов. Вот этот потенциал есть в платформенных решениях. International Auto Club. International Auto Club. Если вы хотите получить действительно сумасшедший рост, обратите ваше внимание на платформенные решения. Их сложнее оценить, их сложнее реализовать, но только в них есть потенциал огромных иксов. Если вы в погоне за лотерейным билетом, который принесет вам джекпот, если вы не хотите собирать отдельные иксы в отдельных ICO, а хотите превратиться в миллионера. За ночь платформенные ICO это то, что может быть вам интересно. Надеюсь, это видео было интересным. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свой колокольчик. Не пропускайте контент, который мы выпускаем и получайте уведомления каждый раз, когда мы выйдем к вам с чем-то свежим и полезным. Дмитрий Карпиловский, до новых встреч!